Всем огромный привет! Очень рада всех вас видеть. Спасибо за то, что нашли время посмотреть этот эфир именно сейчас. Еще раз всем привет! И тема сегодняшнего нашего эфира ⁇ это лунные узлы. И для начала я расскажу по пунктах, о чем мы будем сегодня с вами говорить, какие э, темы будем раскрывать на этом эфире. Первое ⁇ это, конечно же, мы с вами выясним, что собой представляет... Раху и Кету, что в принципе такое лунные узлы. Затем я отвечу на вопрос, как найти лунные узлы в своей карте. Третий пункт, который мы рассмотрим, это мифы и заблуждения, связанные с лунными узлами. Четвертый пункт будет посвящен ответу на самые распространенные вопросы, которые связаны с темой лунных узлов. Затем пятый пункт. Мы с вами рассмотрим, что нужно для того, чтобы реализовать программу лунных узлов. То есть, что нужно учитывать для того, чтобы было легче реализовать программу лунных узлов. И, наконец, шестой пункт. Это проверка по лунным узлам. Стоит ли ее бояться и возрасты, когда эта проверка осуществляется. И в планах у меня есть еще раскрыть важную тему, а именно модели поведения людей по лунным узлам. Если мы успеем, то начнем рассматривать эту тему сегодня. Если же не успеем, то в таком случае... Обязательно поддержите это видео, пишите комментарии и не забывайте ставить лайк. И тогда обязательно выйдет продолжение, и я расскажу о том, какие модели поведения связаны с положением лунных узлов. И очень важный момент еще. Поступает много вопросов касательно моей школы астрологии. Я действительно... Об этом много не рассказываю в своих видео, поэтому если вы хотите стать учеником или хотите подробно узнать программу обучения, пишите на мою почту, на мои соцсети. Также внизу под видео будет прикреплена ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с основными пунктами, которые касаются школы, а также сразу же оплатить и стать учеником, получить доступ к первым занятиям. Итак, мы с вами сейчас начинаем рассматривать лунные узлы вот прям с первого пункта, то есть разбираемся с тем, что собой представляют лунные узлы в натальной карте. По сути, лунные узлы — это... Не планеты. Это фиктивные точки. Если звучит фраза «фиктивная точка», это значит, что данный объект, который мы видим в натальной карте, не имеет своего физического тела в космосе, в пространстве. То есть, к примеру, если мы рассматриваем планеты в натальной карте, то мы можем найти соответствующие планеты во Вселенной, в нашей Солнечной системе. Если же мы рассматриваем лунные узлы, то это просчитанные математические точки. Поэтому нет небесных тел, которые бы им соответствовали. По сути, эти точки являются древнейшими и важнейшими. Именно с ними мы связываем ответы на такие вопросы, как «С чем мы пришли в этот мир?» куда мы направляемся, куда нам стоит направлять свою энергию для того, чтобы полноценно развивать свою личность. И именно темы миссии жизненной, жизненного предназначения — это то, что напрямую связано с положением лунных узлов в нашей натальной карте. По сути, лунные узлы — это не только карма, то, что мы привыкли слышать о лунных узлах, что это карма, это то, что предначертано, это то, что невозможно избежать. На самом деле лунные узлы — это также и сильные психологические установки. По сути, это установки, с которыми человек рождается. То есть ему приходится с этими установками иметь дело с самых-самых ранних лет. Также это определенные жизненные сценарии и программы, которые человек переживает, и именно это часто связывает с злым роком и тем, что ему постоянно не везет, или же наоборот есть в каких-то жизненных сферах сильное везение. То есть вот такие моменты, сильные установки, то на что сложно повлиять при поверхностном взаимодействии. Именно эти вещи связаны с лунными узлами. На самом деле, давайте начнем с самого названия лунные узлы, либо еще называют кармические лунные узлы. Если в астрологии мы что-то рассматриваем, и там есть приставка лунный, это значит, что данный объект имеет тесную взаимосвязь с нашей психикой, с нашим подсознательным. К примеру, ночное светило «Луна» отвечает как раз-таки за бессознательный детский возраст, когда формируются основные модели поведения. «Луна» также отвечает за психику и тип эмоционального реагирования, за то, как человек ощущает себя в мире и каким он воспринимает окружающий мир. По сути, «Лунные узлы» — тоже имеют э, Похожий момент в трактовке Что они показывают то, как человек Себя ощущает в мире И с какими установками он пришел В этот мир и какие качества Ему нужно в себе развивать Также э, лу, Мы знаем черная луна, белая луна И мы знаем, что это тоже Фиктивные точки и они Воздействуют на психологическом уровне Больше То есть если э, В на тальной карте есть что-то с приставкой Лунной, Это значит, что данная точка или же ночное светило имеет сильное влияние именно на подсознание, на эмоциональный фон и на типы реагирования. Далее. Северный узел. Можем еще услышать такое название, как «Раху» или «Голова дракона». Это одно и то же. Северный узел, раху и голова дракона. По сути, тот знак, в котором стоит северный узел, показывает нам те качества, характера, которые нам нужно развивать в себе, чтобы эволюционировать в течение своей жизни. Чтобы наша жизнь представляла собой движение вперед, развитие. Соответственно, дом, в котором стоит восходящий узел, это сфера жизни, которую сложнее всего обуздать, но в то же время нужно работать над ее развитием. К примеру, если восходящий узел стоит в знаке телец в первом доме, то это значит, что по Тельцу человек должен развивать качество, то есть... Стараться создать себе прочную финансовую основу в жизни, зарабатывать самостоятельно, быть материалистом, то есть заботиться о том, чтобы жизнь была полноценной с материальной точки зрения, чтобы не отказывать себе в каких-то элементарных вещах, а иметь возможность покупать то, что необходимо. Ну и плюс э, восходящий узел в первом доме указывает на то, что важно понимать, э, кто я, э, что я из себя представляю. И э, по сути именно это и будет даваться тяжелее всего для человека с таким положением. Э, это те качества, которые очень сложно. Поначалу развивать в себе э, кету, или еще это «Южный узел», или это «Хвост дракона». Отображает те программы, которые нам очень хорошо знакомы. То есть это уже какая-то отработанная карма, отработанная программа. И по сути это навыки, с которыми мы пришли в этот мир и которыми мы хорошо владеем. Поэтому там, где стоит южный узел, там нам очень комфортно в этой сфере жизни находиться. И э, тот знак, в котором стоит южный узел, это те качества характера, которые очень хорошо развиты. И мы можем их использовать для того, чтобы развиваться. Соответственно, э, знаки «Дом» в котором стоит южный узел, — это сильные стороны нашего характера. Это то, на что мы можем опираться в процессе нашей эволюции, в течение жизни. То есть это то, что нельзя сбрасывать со счетов. По сути, там, где находится южный узел и там, где стоит наша Луна, наше ночное светило, — это те сферы жизни, которые очень хорошо нам знакомы и которые интуитивно нам понятны, и это то, куда нас тянет. И вы знаете, сколько я уже видела натальных карт, и, как правило, именно вот, человек, когда руководствуется при выборе профессии, он интуитивно выбирает профессию так, чтобы она была как можно ближе к его южному узлу и положению Луны в его карте. То есть, исходя из этого, можно уже сделать вывод, какая профессия началу будет интересно человеку конечно потом в идеале нужно развиваться и больше уже делать упор на восходящий узел далее поэтому если у вас к примеру южный узел находится в знаке лев то тема самопрезентации сцены творчество это то что уже заложено природой то есть вы родились уже с талантом быть руководителем быть творческим человеком яркой личностью яркой индивидуальностью и эти таланты вы должны использовать для того чтобы развиваться дальше далее как же найти раху и кету? В натальной карте если вы не знаете свое точное время рождения то вы можете построить космограмму то есть это карта без деления на дома есть только деление на знаки вы можете построить космограмму на свой день рождения и увидеть в каких знаках стояли лунные узлы на момент вашего рождения и тогда вы сможете увидеть, какие качества характера хорошо развиты. Это если вы посмотрите, в каком знаке стоит Кэту, то есть он покажет, этот знак, какие качества очень хорошо развиты в вашем характере. Соответственно, Раху, восходящий узел, покажет те качества характера, которые вам нужно развить в себе для того, чтобы э, прям реализовать свою миссию в этой жизни. То есть, по сути, если вы взрослый человек, вам больше 30 лет, и вы смотрите на свой раху э, в определенном знаке и понимаете, что ваша деятельность созвучна с восходящим узлом, э, что ваш характер очень связан с этим знаком, это значит, что вы движетесь в правильном направлении, вы все делаете правильно, и э, реализация вашей программы кармической происходит в нужном направлении. Если же вы знаете свое точное время рождения, в таком случае вы сможете увидеть не только э, качество характера, который вам нужно развить, и который уже развиты хорошо, но также и сфер жизни, в которых вы ощущаете себя очень комфортно по кету и в которых вы можете себя и должны себя реализовать по Раху. Я надеюсь, что у нас будут еще эфиры, и мы рассмотрим подробно эти темы. Дальше. Переходим с вами к прям интереснейшей части нашего эфира. Это разбор заблуждений и мифов, связанных с положением лунных узлов в натальной карте. Итак, самое главное заблуждение – то, что нельзя ни в коем случае использовать свои таланты по кету, нельзя жить по южному узлу. Это в корне неправильно. Вы глупо отрицать то, что вы должны использовать те таланты, которыми хорошо владеете однозначно, если человек рождается с талантом, он должен этот талант использовать а именно вот положение южного узла указывает на талант ведь это то качество, которым мы очень хорошо обладаем у каждого этот талант свой соответственно есть, конечно, поправка что опираясь на этот фундамент, используя этот талант, не стоит замыкаться только на этой теме нужно использовать эти данные для того, чтобы идти дальше, то есть стремиться к восходящему узлу и к реализации программы по восходящему узлу. Но достичь реализации по восходящему узлу невозможно, если вы не будете реализовать свою программу по южному узлу. Так что нельзя и не стоит бояться южного узла, и особенно я вот слышала, что страшно, если планеты стоят в соединении с южным узлом. Наоборот, если планета стоит в соединении с южным узлом, то вы обладаете талантом, качеством от рождения, и вам нужно это развивать, вам нужно делать на это упор. К примеру, если у вас Марс стоит в соединении с южным узлом, вы от природы умеете отстаивать свою точку зрения, ставить границы, добиваться своего, пробивать стены лбом. Если у вас стоит Венера на южном узле, то вы от природы обладаете хорошим вкусом. Вы умеете жить в удовольствии себе. Вы умеете, скажем, заработать деньги, хорошие деньги, которые позволят вам жить в комфорте. Разве нужно от этого отказываться? Конечно же, нет. Это нужно использовать, но только не забывать о том, что есть еще и северный узел. Ну и, соответственно, есть дальше целая череда заблуждений. К примеру, если южный узел стоит в седьмом доме, нельзя замуж... Если южный узел стоит в десятом доме, нельзя строить карьеру. Поэтому надеюсь после этого эфира вы будете знать, что можно просто с поправкой, что если вы имеете южный узел в седьмом доме и выходите замуж и женитесь, это не значит, что вы должны раствориться в партнере и забыть о себе. Вы должны не забывать о том, что вам нужно развивать себя и не забывать о том, что вы личность, индивидуальность, а не просто приставка к мужу или жене. Если вы будете развиваться, если вы будете, скажем так, иметь свое «я» и свое мнение в отношениях, то проблем не будет. Соответственно, если у вас Южный узел в десятом доме, то вы можете строить карьеру, и даже нужно вам это делать. Вы можете быть руководителем, но при этом должны стремиться создать свою семью, заботиться о родителях, построить дом, вырастить сына. То есть вы должны иметь свой угол в этом мире и близких людей. И тогда проблем не будет создавать Южный узел в 10 доме. Далее. Следующий момент. Разберем ответы на распространенные вопросы, связанные с Раху и Кету. Первый вопрос. Что делать, если узлы стоят на границе домов или на границе знаков? Сразу хочу сказать, что это разные случаи. Если лунные узлы стоят на границе домов, то в таком случае очень важно быть уверенным в том, что время рождения определено правильно. прям до минуты. И затем, если, к примеру, Лунные узлы стоят вот прям в последнем градусе дома, то в данном случае они уже будут больше влиять на следующий дом. Они могут даже совмещать в себе и один дом, и другой в своем влиянии. Но при этом это только если вот прям последний градус. В целом мы смотрим по факту. В каких домах узел стоит, значит на те дома он и влияет. Если же узел стоит в последнем градусе знаков это совершенно другой случай. Это уже не зависит от времени рождения. Если у вас, к примеру, лунные узлы стоят в 29 градусе знаков овен и весы, то Здесь уже нет никакой неопределенности, вы смотрите по факту. То есть, если у вас, к примеру, южный узел в весах, восходящий в овне, вы так и смотрите, так как они стоят по этим знакам, даже если это последний градус. Точно так же, даже если узлы стоят в нулевом, первом градусе знака, вы тоже смотрите конкретно по тем знакам, в которых они стоят. Соответственно... Знак показывает качество характера, а дом показывает обстоятельства жизненные, среду, которые будут способствовать развитию тех или иных качеств. Дальше. Как себя проявляют директные узлы? Это очень распространенный вопрос. Директные узлы можно встретить реже. Директные – это значит, что они движутся прямо, но в норме узлы должны быть ретроградными. Поэтому если вы увидели, что у вас узлы ретроградные, значит, все в норме, они такие, какими должны быть, поэтому будут проявлять себя по классике жанра. Если же узлы директные, то они работают иначе. В таком случае человек может длительный период времени находиться в реализации программы по южному узлу. К примеру, обычно человек в возрасте до 37 лет очень хорошо уже продвинулся к тому, чтобы реализовать свою программу по восходящему узлу. Это если узлы ретроградные. Но если узлы директные, то человек может даже и до 56 лет все еще находиться в программе южного узла, и это для него нормально. Он не будет получать за это наказание или э, еще что-то в этом роде, то есть это для него нормально. При этом одновременно он может находить реализацию и для своего восходящего узла, но это будет больше как дополнение, будто бы, ну если хочешь еще и этим заниматься, то можешь. Но упор будет идти именно на южный узел. И нет проблемы в том, что человек будет находиться в этом южном узле долгий период времени. То есть, по сути, если мы говорим о взрослом человеке с директными узлами, то у него может быть ощущение, что он одновременно проходит реализацию по двум узлам. То есть у него одновременно программа и южного узла, и северного включена. То есть вот сложно отрываться от этого южного узла. Он однозначно будет э, задерживать человека надолго. То есть, к примеру, если южный узел стоит в шестом доме, этот узел в таком положении отвечает за работу по найму, работу, связанную со здоровьем. И в таком случае человек может вот долго очень работать, быть таким трудоголиком исполнительным. И вот эта реализация по восходящему узлу в 12-м доме, который говорит «брось работу и уходи в уединение», она будет затягиваться, эта программа. Как часто узлы могут быть директными? В среднем, если рассматривать, то узлы директные 3 дня в месяц. Поэтому не так часто их можно встретить, но бывает. Дальше. Очень распространенный вопрос. Часто вот люди путаются. Говорят, вот что мне делать, у меня узлы противоречивые. Я спрашиваю, что значит противоречивые. Слышу ответ, ну у меня восходящий узел в первом доме, но в знаке весы. Как мне понять, каким мне быть? Весы говорят, что быть дипломатом, а в первом доме это значит быть напористым. На самом деле ничего противоречивого нет. Мы помним, что знак указывает на качество характера, которое нужно развить. То есть по весам нужно развивать такое качество характера, как дипломатия, умение работать в партнерских отношениях, строить партнерские отношения, умение выслушать другого человека, но при этом узел в первом доме то есть находясь в партнерских отношениях не нужно забывать о развитии себя если ты выслушиваешь точку зрения другого человека ты не должен с ним сразу автоматически соглашаться ты должен выслушать и принять свое решение и оно не обязательно должно быть таким как этого требует твой партнер то есть нужно сочетать эти понятия, и знак указывает качество, а дом указывает сферу жизни. Дальше. Если у нас планета находится в соединении с Раху или Кету, тоже очень распространенный вопрос. Если планета соединяется с южным узлом, то принципы этой планеты вам хорошо знакомы. И вам нужно использовать данную планету для того, чтобы идти дальше, чтобы развивать себя. Не отказывайтесь от этих талантов. Если же планета соединяется с восходящим узлом, то она до определенного времени будто бы заморожена или заблокирована. Вот с чем можно сравнить. Человек будто бы эту планету не ощущает. К примеру, если восходящий узел Раху в соединении с Марсом, то человек может... Вообще не понимать, как это отстаивать свои границы, быть таким напористым, добиваться своего. Он будто бы не знает, как быть активным правильно. Возможно, тема физической активности для него тоже туманная, ему сложно себя дисциплинировать на тренировке. Но со временем, конечно, приходит, понимание того, что все-таки нужно отстаивать свои границы, нужно быть напористым и нужно быть уверенным в себе по Марсу. То есть, по сути, планету в соединении с восходящим узлом можно даже считать в определенном смысле пораженной. Но только в том контексте, что человек просто не будет ее ощущать до определенного периода времени и не сможет ее адекватно проявлять. То есть ему нужно учиться проявлять эту планету. Ему нужно учиться ее чувствовать и использовать. Дальше. То есть по сути планета, которая находится в соединении с Кету, это ваш талант. Это то, что вам дано от природы, то, что вам нужно реализовать. И при этом вы не должны забывать, что есть еще восходящий узел. И идти благодаря этому таланту к восходящему узлу. То есть, к примеру, если у вас южный узел во Льве в соединении с Венерой, вы яркая творческая личность, имеете какой-то талант, вы можете рисовать или петь, но вам нужно это делать не в кругу семьи или когда застолье и праздник, вы берете гитару и поете. А помните, что у вас восходящий узел в водолее, то есть вы ищете единомышленников, создаете группу, развиваете свой талант в соцсетях, ищете э, людей, которым ваше творчество будет интересно. То есть э, это не значит, что вы должны просто жить со своим талантом и э, петь в свое удовольствие и только в кругу самых близких. Какой орбис соединения? В принципе, я беру очень большой орбис, и если планета и узел находятся в одном доме, э, я уже считаю, что они в соединении чаще всего. Но в принципе можем брать орбис 10 градусов смело в одну и в другую сторону. То есть я беру большой орбис. Так как по сути, почему так? Это даже если логически подумать, то к этому выводу приходишь. Если восходящий узел попадает в какой-то знак или дом, он будто бы замораживает, блокирует качество этого дома и знака, человеку сложно их проявлять. То же самое и с планетой, которая попадает в этот знак и дом. Поэтому они, по сути, будут уже как одно целое работать. Далее. Очень важный вопрос что нужно делать для того, чтобы реализовать свою программу по лунным узлам. На самом деле все очень просто и в то же время и не очень просто. Ведь просто напрямую к узлам подойти не получится. Для начала нужно развивать свое солнце, свой солнечный принцип. Только когда ты являешься личностью, самостоятельной, самодостаточной, ты можешь уже заботиться об узлах. Это уже кармическая программа, это совершенно другое. Поэтому первое возвращение узлов в возрасте 19 лет происходит. И по сути в этот период человек впервые задумывается всерьез о своей реализации, о своей карьере, о своей миссии. И те, кто живет отдельно от родителей или научился до этого времени самостоятельно принимать решения, им проще в 19 лет принять правильное решение по поводу своей реализации. То есть, по сути, чем более человек самостоятельный в жизни, сам по себе, чем больше он умеет слушать, слышать себя, тем легче ему реализовать программу по своим узлам. Поэтому для начала посмотрите в карте, где у вас стоит солнце, и ответьте себе честно на вопрос, насколько вы хорошо реализовали свое солнце в жизни. Та сфера, в которой стоит солнце, должна быть предельно ясна. Это то, что получается с легкостью. К примеру, если солнце во втором доме, то вы должны быть материально обеспечены, вы должны уметь зарабатывать. Вы должны быть уверены в завтрашнем дне. Если Солнце в четвертом доме, у вас должна быть семья, в которой вас уважают, недвижимость. То есть и только после этого вы можете уже думать о реализации программы по лунным узлам. Тогда вам будет намного легче и логичнее проходить реализацию кармической программы. А если Солнце в соединении с Раху? Если Солнце, как светило, соединяется с узлом, то это уже говорит о большом уровне предопределенности в жизни. По сути, человека уже что-то, вот какая-то невидимая сила будет по жизни вести. И у человека могут быть такие ситуации в жизни, когда ему кажется, будто бы не он даже решение принимает, а какая-то сила его ведет и помогает ему э, выполнять какую-то программу его миссию индивидуальную э, дальше э, еще один момент как э, понять подсказки узлов да? подсказки, которые говорят о личной реализации по восходящему узлу э, зачастую Тема восходящего узла Это э, наше окружение К примеру, если э, у вас восходящий узел в Козероге То есть южный узел в Раке И вы пытаетесь быть очень мягким Сочувственным, эмоциональным Податливым, семейным Комфортным, тихим человеком При этом забывайте о том, что у вас восходящий узел в Козероге А это... Говорит о том, что вам нужно развивать в себе такие качества, как холодный просчет, умение добиваться цели, несмотря на, ни на что, умение гнуть свою линию и развиваться в профессиональном плане, достигать своих поставленных целей, то э, как окружение может вас подталкивать, э, Вселенная, да, через окружение может вас подталкивать к реализации миссии? Ваша мама может быть очень холодна сама по себе. То есть при том, что вы очень мягкий человек, семейный, мама может быть совершенно какой-то отстраненной. При этом к другим детям она может относиться по-другому. Люди вокруг тоже очень холодны. Им все равно на ваши проблемы, на то, что происходит в вашей жизни, они не собираются вас выслушивать и вам помогать. Человек начинает ныть. Почему я такой хороший, а вокруг все такие плохие и черствые? Почему мне так не везет? Соответственно, это говорит о том, что нужно больше делать упор именно на качество знака, в котором стоит восходящий узел. То есть нужно развивать качество козерога в данном случае. То есть иногда вот то... Как себя проявляет ваше окружение является подсказкой, что вам нужно делать для реализации своего восходящего узла. Дальше. На самом деле лунные узлы не связаны с темой счастья. Они связаны с темой реализации миссии и своего потенциала. За счастье отвечают другие показатели в карте, Поэтому человек может реализовать миссию на отлично, но при этом будет оставаться в личной жизни, например, одиноким или он не сможет обрести счастье в личной жизни. При этом по лунным узлам все будет на отлично реализовано. Просто тоже слышала часто такую фразу, что если ты живешь по восходящему узлу, то ты становишься полностью вот таким счастливым человеком. Но это не так. За счастье другие моменты в карте отвечают. Дальше. Что касается проверки по лунным узлам, это тоже очень интересный вопрос. В целом происходит три важные проверки. Первая проверка в возрасте 18-20 лет. Что такое проверка? Это когда узлы в транзитах проходят по тем же знакам в таком же положении, как они у вас в натальной карте. Бывают еще промежуточные проверки, это когда узлы перевертыши проходят. Но в целом три основные проверки это когда восходящий узел идет потом по тому же знаку, в котором у вас восходящий узел стоит в натальной карте, а южный узел идет по тому же знаку, в котором у вас стоит южный узел. Первая проверка проходит в возрасте 18-20 лет, она мягкая. По сути, человек впервые задумывается о том, что ему нужно себя реализовать. И в норме человек в этом возрасте должен думать, кто я, чего я хочу в этой жизни, в каком направлении мне двигаться для того, чтобы себя реализовать. И желательно, чтобы в этот момент на него прям не давили и не заставляли его делать то, что он не хочет Либо чтобы он учился сопротивляться и все-таки делал то, что ему ближе Следующая проверка в возрасте 36-37 лет, она уже идет достаточно жесткая По сути, это ощутимая проверка то есть она может влиять не только на эмоции, то есть, по сути, в возрасте 18-20 лет человек раздумывает, у него появляются мысли, он как-то эмоционально это воспринимает, что вот я должен кем-то стать, и как мне правильно развивать себя. А в возрасте 36-37 лет уже могут событийно какие-то моменты происходить, которые заставят наглядно увидеть, что ты делаешь не так. То есть возможны определенные кризисы в этот период, особенно если не происходит реализации правильной по узлам, то в таком случае это сложный возраст, когда все может идти не по плану. И, пожалуй, самая сложная проверка – это в возрасте 56-57 лет. Если не происходит должной реализации по узлам, то этот возраст может оказаться критичным. И, к примеру, взять вот даже человека, которого знают все. Это Стив Джобс. У него южный узел в десятом доме. И мы все знаем, как он прекрасно себя реализовал в карьере. При этом у него восходящий узел в четвертом доме. То есть должна была произойти реализация еще и в сфере вот семьи недвижимости дома, то есть в конечном итоге до возраста 56-57 лет он должен бы быть вот таким семьянином и посвящать все свое время родным и близким людям. Ну и как мы знаем, вот примерно в этом возрасте он ушел из жизни в связи с тяжелой болезнью. То есть, по сути, у каждого могут быть какие-то свои моменты, то есть не обязательно все вот прям так фатально происходит, но в целом, если в возрасте 36-37 лет, 56-57 лет происходят какие-то вот прям очень острые конфликты, сложные кризисные ситуации, то это говорит о том, что Узлы хотят вам что-то этим сказать, нужно корректировать свое поведение в каких-то вопросах и что-то менять для того, чтобы э, все-таки реализация по узлам была успешной. Э, вот, по сути это все, о чем я хотела рассказать. Напоминаю, поддержите обязательно это видео, если я увижу, что эта тема вам интересна. Я на этой неделе выйду в прямой эфир и расскажу вам о моделях поведения по узлам. То есть мы с вами рассмотрим, какую модель поведения дает, например, восходящий узел в овне, нисходящий в весах. То есть какие качества вам даны от природы и какие могут быть проблемы, если вы будете слишком сильный упор делать на эти качества. И также мы рассмотрим, какой стиль поведения вам нужно выработать для того, чтобы проявить свою эффективность по работе с узлами. Сегодня и так очень много информации, поэтому я уже не буду переходить вот на эту тему. Ее мы рассмотрим в другой раз. Так что напоминаю еще раз, обязательно поддерживайте данное видео, рассказывайте друзьям, если вы знаете, что им эта тема будет интересна. И до скорых новых встреч. Пока!